Зачем вам AppMetrica? Как минимум, для отслеживания установок ваших приложений, запущенных компаний в некоторых соцсетях и в системах Google и Яндекс. Для аналитики, как по технической части самого приложения, это версии приложения, данные интерфейса, типы соединений, ошибки в приложениях и тому подобное. так и по привлекаемой аудитории, это гео, пол, возраст. Что такое AppMetrica? Это бесплатная аналитическая платформа и одновременно трекер мобильных приложений. Трекер поможет вам отследить запуск и ведение рекламных кампаний и оценивать их эффективность. Главный плюс в том, что это абсолютно бесплатно и подойдет тем рекламодателям, у которых на данный момент нет возможности использовать платные трекеры, такие как AppsFlyer. Как работает AppMetrica? Для каждой рекламной системы создается своя уникальная трекинговая ссылка, благодаря которой будет осуществляться отслеживание пользователя после клика по объявлению. Как подключить отметрику? Для начала ставим лайк этому видео, а затем переходим по вот этой ссылке и нажимаем «Подключить». Входим под своим логином или под логином клиента. Кликаем на «Добавить приложение», переходим к созданию приложения в счетчике и его настройки. Теперь настроим счетчик для приложения. Указываем название приложения, его тип и категорию, которой оно соответствует. Исходя из выбранной категории приложения, в дальнейшем будут предложены основные события для отслеживания. Далее нам необходимо указать, в каком магазине приложений находится само приложение и добавить его ссылку. На следующем этапе устанавливаем часовой пояс приложения. Принимаем необходимое соглашение, а также указываем почту, на которую будет приходить уведомление из счетчиков. Далее необходимо установить SDK от метриков в код приложения. Для этого создаем ТЗ на установку. Создается оно на основе прикрепленных ниже инструкций в зависимости от операционной системы приложения. И отправляем его клиенту. Ссылки на примеры инструкций вы найдете в описании под видео. Самое важное – обязательно скопируйте и сохраняйте уникальный код AppKey. Все, счетчик приложения создан. Далее необходимо настроить трекер приложения. Для этого переходим в раздел «Трекеры», нажимаем «Создать трекер» и переходим к его созданию и настройке. Указываем название трекера, выбираем ранее созданное приложение, а также выбираем партнера AppMetrica, в котором предполагается запуск рекламы. Нажимаем «Создать трекер» и переходим к его созданию и настройке. Далее необходимо выбрать платформу рекламируемого приложения и ранее добавленную ссылку на магазин приложений. По желанию можно добавить и настроить DeepLink. Он открывает установленное устройство приложения и передает ему данные. А также landing. это страница, которая открывается в браузере пользователя после перехода по ссылке для установки приложения. Далее предполагается настроить постбеки – это события, которые будут передаваться в счетчик App Metrica. По умолчанию Счетчик сам настраивает самый главный постбэк. это установка, благодаря чему нам настраивать его уже не нужно. Можно добавить дополнительные постбеки, которые вам необходимо отслеживать. Это может быть регистрация в приложении, подписка на дополнительные функции, добавление в корзину, оплата, покупка и прочее. В конце настройки вашего трекера система сама генерирует трекинг-ссылку необходимую для выбранной вами системы Google, Яндекс, MyTarget и прочее. Вам необходимо скопировать эту ссылку, по необходимости заменить динамические параметры статическими, например, вставить свое название компании вместо Campaign ID. В следующем запуске рекламы вы будете использовать именно эту трекинг-ссылку в качестве ссылки на приложение в рекламных объявлениях. После создания ваш трекер будет выглядеть подобным образом. После запуска рекламы здесь будут отображаться данные по кликам, установкам и коэффициент установки, а также процент по удержанию пользователя на первый, седьмой и 28 день. Смотрим, изучаем и внедряем. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!